Ребят, всем привет! Вы на канале Ники Тосики, сегодня продолжаем проходить данлайт А именно первую часть. Нам будет от Пузикса. Что-то уже позаноче, я все-таки решил еще покатать. Все-таки эта игра мне очень по душе таки Так, что у нас по заданиям? Так, вот побочные задания, сегодня побочным заданием пойдем давайте вот это вот проверим что там <клес> взломаем все вот так взламываем короче и поговорить с точерюаиды Ясмины Аиды Ясмина. Ясмина. Ясмина у нас есть Так, так, так, так, аитка, итка, ит, каитка. Понятно Здесь у нас ничего нету. Ладно. А тогда тебе стоит его найти. Да выздевайтесь, искать его еще. Груна будь зубная боль человеком, ее звали бы Грун. Увидишь его сбрось. Понятно. Так, сюда нам надо поговорить. Ясмина, я хочу yeah, помочь твоей маме. Поговори со мной. Твоя мама в опасности, мне нужно найти ее. Ее нет, я укусил. Гарун сказал, что укушенный тут жить нельзя. Я отведу ее туда, где есть лекарства. тут и... Now, ее не выгонят. You Ты можешь рассказать, что It's случилось? Mina, мы с Джемилёй полезли под забор, чтобы найти маму. Долго искали, нашли в домах за тухнелем. Только там был кусак, он укусил меня. А мама стукнула его по башке. Тебя укусил? Чуть-чуть, я пыталась убежать. Что делала мама? Она... Завела нас в дом, а сама пошла out, искать лекарства Потом она вернулась и сказала Джамилю ждать меня На золотее лекарство? Да said, Он сказал, что нужно будет еще Но мы с мамой можем more, остаться в его подвале, как его куклы Я не поняла, а мама испугалась и ударила его А мне сказала бежать, я побежала все хорошо, Ясмина, я найду ее. Где живет этот человек? Sure. Не знаю, там много молотков и with... топоров. А брат твой дворец? Джамиль прячется house, в доме с красными flowers. цветами. Girl, Yasmina, ты смелая девочка, но тебе придется тут побыть еще немного, и пока. Что держись подальше от корона? Ты правда даешь мою маму и братика? Yeah, well. Обещаю. You, mister. Спасибо, мистер. Давайте пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. 25 метров, 25, 25, 39. Ты гуран. Мне нужно найти гурана. Гуран никому не нравится, но как по мне, он единственный, кто знает это. Нельзя быть одновременно жестоким и популярным, верно? Понимаешь, о чем я? Нет, не понимаю, о чем ты. Вот вообще не понимаю. Гуран. Где мне найти Гурана? Он, скорее всего, под мостом. Там обычно живут тролли. Жрет рыбе головы, думаю. Пипец. Поговори с Гураном так. Так, ладно, понял, понял. Плывем, короче, пацаны, под мост. Под мост немножко подплывем. Ай, ну что ж так больно-то, а? вау вау вау вау вау вау вау Как можешь рать рыбью голову, я не понимаю. <свист> так, ты куран. Ты не видишь, я занят. Почему ты, ты знал эту вилку? женщину из деревни? Какую Аиду? Она заражена, заражена Тут не место. Это Гюрсус придумал. Некоторые люди не хотят брать на себя ответственность, я взял. Если Аида не хотела, чтобы ее выдали, не нужно было поставляться под укус. Не везет, что теперь. А ее дети? А что дети? Тут нет анестезина. Им читай повезло, что не пришлось смотреть, как громцают их мамашу, которая... Ты начинаешь меня раздражать. Слушай, мне не нужны неприятности. Ты вроде нормальный парень. Хорошего дня, ясно? Я тебя врезал. Да жалко нельзя. Сгини глаз моих. Охренел, покуй. My conscience is clean. Не выпендривайся, а? Так, найдите за туннелем дом с красными цветами. Ёшкин кот, что так далеко, насыться мне надо. А, и опять 200 метров, 200 метров туда, 200 метров обратно. Ну что поделаешь? Так, вот он, пирс, пирс, пирс, пирс. 165 метров. Вот торговец. Так, у тебя вот это вот все заберем. Кроме стрел. Тут вот все. понял свободные ячейки у нас нет у нас значит хорошо навалом так уйди уйди нехороший так бежим же мы сейчас за туннелем доказали крэйн крэйн как слышно что такое кто-то обратился на на тоже мы пытаемся удержать ситуацию под контролем но черту с нам нужен андсин кровь из носа раис обещал военщика брекен так у туда путин что то вылез новости путина нахрен нам нужны я не знаю почему они вылезли не должны поебливать так ладно целых два клянусь я делаю все что смогу боже боже ты нам поможешь ну и... и все. А что они тут взламвали-то? Я тут а, мимо шел как бы, но да ладно. Да ну нахрен. В эту сторону что ли. Да ты издеваешься. Ты да иди ты нахрен. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. о о Простой топорик тоже поинтересней. Найдите дом с красными цветами. А, да? Проверьте дом, где прячется Джамиля. Так, у нас все нормально. Охренела, еще меня зацепить успела. О, статуэтка. Так, а где плачет? Откуда идет? здесь Мишка. поговорите с джамилёй о записка 08 записка 08 это то что нужно и мне записочки читать нравится так «Полицейское управление Хараном. Так, уважаемый капитан Халим, меня зовут Гарри Сенер, и я пишу, чтобы изложить свои опасения насчет человека, живущего по соседству. Его зовут Салим. Я не знаю его фамилии, но он живет в двух-трех кварталах от моего дома. Это странный тип, который часто разглядывает женщин и девушек, проходящих мимо. Однажды, пару недель назад, он шел за мной до самого моего дома. Я уверен, уверена, что он специально за мной следит. Я чувствую себя и на себе его взгляд». А в прошлый вторник он вдруг подошел ко мне на улице и спросил не хотели бы вы выступить для меня? Не знаю, что он имел в виду, но для меня это нас насражило. Мне говорили, что он работает допознал у себя в подвале. Также известно, что он покупает замки и цепи в больших количествах. И часто спрашивает продавца несколько крепких, должно быть цепь, чтобы удержать человека. Я понимаю, что это не преступление, но похоже, к тому все идет. Пусть кто-нибудь допросит его. Спасибо. Кари Сеннер. Так, ладно. Так. Где она? А, она в шутанере. Помоги, мама. Не бойся. Ты ведь Джамиль? Да. Я твой мама, можешь что где она? Смину кусил зомби. Мама отвела к человеку, который нашел лекарство с неба. Его зовут Салим. Ты знаешь, где живет Салим? В мастерской. Жамиль, я рассчитываю маму и вернусь за тобой. жди меня здесь, хорошо? Ага, приходи скорее. Не волнуйся. Аймбак. дом Найти дом Салима. Так. Патончик. Батончик, батончик для заряда бодрости Пачку сигарет Ну жизнь нынче тяжелая Все вот сдаем Находятся же люди еще, которые в это время курят Типа им нужно легкие развивать, бегать, а они еще и курят Сигарет вообще должно быть обычным барахлом дешевым В таком случае, мне кажется, во время вот паркура, я не знаю почему вот нахрена, вот сигареты это же реально то, о чем ты будешь думать в последнюю очередь во время зомби-апокалипсиса. Так, здесь у нас закрыто. Мы можем здесь пройти? Нет, мы не можем здесь прийти. Так, у меня пистолет есть. Повышенная ловкость. Да, господи. Боевой шпотик. Кстати, надо ловкость посмотреть. Что там у нас по навыкам? Ловкость. Ловкость, что это такое? Урон в прыжке удвоен. Так, ладно, это что у нас? Количество нажатий необходимо для того, чтобы вырваться из захвата Это что у нас? Нажмите и сразу. Во, вот это вот нам нужно. Это вот ой, нам пригодится. Это не хухры С. перед падением называйте. Это вам не хухры ясно? <coughs> Это не то, что вам Там паркуром заниматься. Правильное падение. Это S нажать надо. Лежи, жизнь Вот ты откуда взялась? Охренеть. А откуда.. Это, это, а она откуда во взялась? Там же никого не было. Я так чисто по плату шмякнул, думал, блин, никого нету еще. Почему бы, типа, как бы одиночку не изпитного да ладно. Там еще кто-то оказался. Хрена, автобус конечно, это да, прикольно. Знаете, что я хочу я хочу вот это сделать? Я не хочу этого делать, понял? Он где-то снизу, да? Он где-то снизу. А, он не где-то снизу. Меня обманули. чего че мне вот сразу прямо не бежалось? Теперь найдите дом Салима. Ладно, я понял. Тук-тук. Салим! Салим, нужно поговорить? поговорить. Проваливай, я вооружен, так что шел бы ты подальше. Ты должен отпустить Аиду. Что за Аиду? Ты про эту глупую бабу, она мертва, она была заражена, пришлось убить ее. Ее дочь говорит, что у тебя есть анастезин. Ничего не знаю, я тут ни при чем. Без нее я не уйду oh, yeah. Да, хочешь строить дискотеку, давай я приглашу гостей Хочешь строить дискотеку, давай я приглашу гостей еще Опа, на Тихо Уничтожьте мутантов Лето крыса, да? Не, ну лето крыса Какой же ты крысеныш, а? Тихо. Тихо, тихо. Тихо, еще один. А мне топорик нравится. Давайте по одному. Во, зашибись. И что это все, что ли было? монет приема и у меня аптечки нету, прикольно зашибись Сейчас, короче пацаны крафтим аптечку ага и у меня алкоголя нету зашибись О. ай и все что ли почему-то на видео это было прикольно все изи босс рабочий топорик нормально так секундочку я хочу кое-что сделать здесь мне вот это вот не нравится, все, я вернулся Так, легендарных предметов пока тут нету Она из шкафа она далеко не сбежит Так что за нее можно не переживать Косметика нахрен я думаю этого хватит и все 187 долларов, серьезно А откуда ключи? А ключ откуда вы Боже, что он сел с тобой? Easy, take it easy, you're free. Тише, тише, ты свободна. Мина, моя дочь, она... На... Went... пошла? Все в порядке, она в, в деревне, твой сын еще прячется him. в доме, где ты What его оставил. Что же мне делать? Мы see. не можем остаться We're в деревне. гарус нас вновь выгонит. To ты вместе с детьми отправляешься в башню, ты найдешь врача по имени Лена. Скажи ей, что Крейн просил позаботиться о тебе, и что он даст достаточно дезина для тебя. Крейн, это ты? Да, я Крейн. Теперь иди к... Жемилю, он тебя ждет, я сменула твоей сестры. Спасибо, что был добр ко мне. Я думала, в мире не осталось доброты. Все, так. Пойдемте, следующее задание побочное. Что у нас так? Ядовитые травы. Ищите ядовитые травы. Отмечено. Блять, тоже это все. И, и трава. А это для чего а это в каком районе искать надо ну тогда пойдемте на договор с раисом что поделаешь а его башня находится там ну вот там можно будет траву невесту собрать Там нас чем милиха но я думаю, мы сгоняем потом за этой наградой. Нам главное ⁇ тачки выживаемости. Ой, 700 метров. Охренеть, сколько бежать. Так. По сюжету, кстати, у нас 12% сюжета только пройдено. Так что нормально. Так что нормульно. так что нормально нереально реально, реально ненормально так когда я уже в кого нибудь попаду я хочу в кого нибудь попасть Так, тут ну, нормально. А, чё, они даже ничего не заплатили? Пипец. Ладно, ладно, я это запомню, запомнил, вот представляете, вот есть такие охреневшие, которые ничего не заплатили. Я вот с других даже ничего не просил, а они не платили, ты я, я думал, что мне заплатят, тут не заплатили, где логика? Крейн, где know, ты сейчас? Угу, тебе на такое куда забежать? Зачем? Наши ребята потеряли где-то возле рынка. Но что-что не мое дело. Он охренет в, в меня вышел и стрелять начал. Конверт нашел. Нет, еще, погоди. Винтовку заберем. Найти конверт с чертежом. Вот мудозвон несчастный. Так, у тебя что есть? Вот он, конверт. Окей, Хорошо, Тащи его сюда, побыстрее. Будешь героем дня. Эй, ты! сюда! сюда! сюда! Ты Я здесь, наверху. Где ты? Сука, фу, где ты? Все еще живой? а это кто плюнул? Ладно, я не понял, на каком верху ты. Думаю, может, вероятно, что местные <плес> рейсины не любят. Карим. Этого они его боятся. Так, сейчас. Знаешь, что я поговорю о Макевиле? Точно, умный был мужик. Надеюсь, около груза никого нету. Откуда этот дым так далеко несется, что ли? Свалили нахрен. У меня волына. Шт, свалили. Дрыснули отсюда. Стоять. Да, я понял. Четко. Четко, четко, четко. Ходить пацанам надо было, пока я давал шанс. Так, ладно, у нас 400 метров, 400 метров мы пробежим еще по херня по времени. Нам это вообще эти. А кто там орал, типа, эй, эй, эй, я здесь наверху. Я что-то приколы ни хрена не понял. <звук> у кого-то сверх прыжок такой. это я не собираюсь, блин, это не доп-квест. Доп так не пом... Доп-квест так не помечается, я хотел сказать. Доп-квесты помечаются по-другому. Вот вообще по-другому. Че? Я думал, ты Зеленский. Ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту-ту-ту. -ту и давито я беру чертеж ладно погнали дальше пугнули дальше топаем дальше чё орешь с утра пораньше Вот она и башня. Ну-ка, здание. Давайте вот это вот. Полночная невеста. Угу. 200 метров отсюда. Охренеть. О. О. О, я защищал? Да, нет. юбилейный тоннель ай что у нас за здание так закройте люки контейнеров так знакомо так, а как нам туда забраться Уйди ж ты нахрен, а он так неприятно меня цапнул, блин. Вот прям вообще неприятно это было. Вот знаете, вот ни в коем мире. Ни в коем разе, точнее. А здесь еще как да ладно, я допрыгнул. Так, где мой лучший клинок? Давайте по одному. Звездилей на всех хватит. Четко, давайте, давайте, давайте. А ты что, самый умный? Типа бегунов нету, да? Так, еще один. За них по что-то прям дают. Прям таки нечешно. Зашибись, конечно, что он опять открылся. знаете, вот, понимаю, понимаю. Так, минус. Что это было? Я не понял, вот, что это было, вот. меня убило кто-нибудь может написать что меня в этот момент убила что там же ничего не было алло алё гараж Где-то читали. О. Прям очень трудно и легендарное Это мне аж интересно стало. Да ну нахрен. Понятно. Все? Вы серьезно? Здесь мешочек ценностей был, блять. Просто мешочек ценностей. Мешочек долбанных ценностей за что? Это легендарный сундук, в котором был просто мешочек ценностей. Алло, ну вы что, ребят? Неужели так сложно было что-то положить нормальное? Просто мешочек каких-то ценностей. Очень трудный взломок взломать, сложность. А в него стоит вам мешочек ценностей. Как вам такое? Как тебе такой Элон Маск? Его что за хрень? Ну где это? Ай, ну что ж будешь делать просто ради какого-то мешочка вот король хотя бы смогли положить я бы еще понял Но не просто в запихали мешочек ценностей так где здесь мутанты остались вот зажать. Тупо взяли, да зажали. Все. Нормально, четко. Вот, бита мне нравится. ну все давайте выйдем пойдем с этим цветком полудне сука легендарный сундук и в нем какой-то долбанный мешочек с ценностями лежит Ой, ну что, что Some будешь делать-то, Не, за часами я не хочу ходить. Или все-таки давайте сходим, если посмотрим, если там какой-то будет диалог. После этого то... Блин, как бы еще туда попасть нам? В горит здание нормально. В принципе, все как обычно. Тут все вот правдоподобно. О, Я просто хочу биту поставить. Великолепная прям бейсбольная бита. Это полуденница, полуденница, полуночная невеста. татуэтка Дайте угадая нужно ночью до да, прийти. Карта. Ля, ну давайте задание, пойдем договоримся с Рисом. Да. Бита это прям. О, ты что делаешь? Ты что, дурак что ли? Не, ну вы, вы это видели он? Такой умный. Решил, значит, замахнуться на меня. Ой, 39 минут уже как раз. Этот, я думаю, этот будет ролик немножко покороче, по 40 минут. Кстати, что-то у меня по навыкам, навыкам, навыкам. Желудочек. Нужно 40 тысяч очков. О, гриб. Давайте поговорим с этим раисом. Раста, на матрас. отрас. Тупе, тыпе, тыпе, тыпе, тыпе, тыпе, тыпе, тыпе, тыпе, тыпе, тыпе, тыпе, ты здесь а отлично на тебя можно положиться не то что на этих алкашей. рейс ждет тебя может мы еще побол поболтаем вместе боже надеюсь нет ту-ту-ту-ту милосердие они принимают за слабость Дашь им палец, они откусят руку по локоть. Понял, я дал тебе приют, хлеб, женщина, окружение, а ты не можешь выполнить простое задание? Все, всех стоит отправить вам так что? А, явился наш лакей из башни. Ты мне принес что-нибудь, дружок? Принес. Твоя очередь дать тебе обещанное, твоя щека настезина. Вряд ли. Твоя преданность башне – лишь слепая покорность Крейн. трусливая. Так, безумно их правилам, как и моим. Хорошая собачка. Мы же договорились. Твоим друзьям нужен эстезин, догадываюсь, что сейчас как никогда. Так и быть, держи. Ты обещал два ящика, тут только... Если хочешь еще я дам тебе возможность. Бой Скорпион, Джейд, Альдемен из ваших. Приведи ее. Я устраиваю бои на арене. арене. Ради забавы. Хочу посмотреть, И как дерется -скорпион, скорпион. Любопытно, сколько сан продержится до конца. Что? Нет! Забудь, этого не будет. Не слышу уверенности в твоем голосе, Крейн. Кажется, ты еще не сделал выбор. Будешь верным псом и спасешь жителей башни или будешь мужчина и спасешь даму? Ну же. Вот похренели, Петушня. Понесите анастезин в башню. А вот, черт, поговори с ВГМ. Давайте еще анастезин в башню закинем. Твою мать. М -м -м -м -м. О, закат. Алый прям. Это Крейн. Доложи. Я больше не работаю на Рейсом. Он хочет, чтобы я похитил Джейд, Альтмер, и доставил к нему для пир. участия в гладиатовских боях, да и в чем дело? <соцентрес> Что значит, в чем <соцентрес> дело? Я не работорговец. <соцентрес> Кажется, ты забываешь, как важно получить файл, Крейн. Раису нужна девчонка, пусть заберет ее, ты будешь рядом и присмотришь за ней. Да как вы, вы же говорите о гуманности, что к чертям происходит? И кстати, если этот файл может спасти мир, зачем держать его в секрете? Крейн, тебе платят за нарушение субординации. Делай свою работу. И сразу такой вечер, смотрите, стал. Была ночь, и стал вечер. Как красиво я отпарировал, да? А как? А, вот. Так, давайте освободим пацана. Ты можешь встанешь? Спасибо, что спас меня. Я твой дожник. Да не за что, обращайся. Рать помочь. Так, верн вернемся в башню, отдадим анестетину и закончим на этом этот выпуск. У меня появился травмат. Солнце быстро садится, у нас меньше часа, чтобы добраться до своих убежищ. После этого вы сами по себе. Говорит, Айс-то общий арвал в башне, не, по не поступает газ. Судя по всему, отключен по всему городу. Причины есть? Нет. Наш газовщик джезов не прошел. Где намекнуть? Я заметил, можешь искать его? Не может, а точно, а побыстрее. Так чего? Так давайте-то мы в следующем сцене сейчас покамись вернемся сюда полный газ задание полный газ полный газ полный газ там что-то со взрывом было прикольное такое но покамись мы просто вернемся в башню ой Махнет или не жмахнет? Брекин, Это you Брекин, copy? как слышно, как слышно. Черт. Блин, бить и бить неприкольно. Была остальное, было тут покруче намного, и твою душу опять этот плевак. Рейс хочет в общем, он нас кинул, ясно? У меня пять капсул. Что? Он сдох? Это на пару дней. Слушай, Крейн, у нас форс мажор, стышка на восемнадцатом этаже. Срочно возвращайся и береги анестезин. Ну блин, я же подобрал по дороге еще с этих, с, сбра... с... с того, что сбрасывали. Почему я не могу вот реально отдать и этим типа помочь? Куда? Типа вот я собрался по Анастасин и все такое, ля-ля-ля, поля, -ля -та там за... за всю батрушку поговорить. И все, в принципе, мы знаем, кто есть, на кого работать, куда катить бочку, мы знаем. Со всеми пиздец нужно. Фу, 35 тысяч опыта, нормально. Ты знаешь Жафара, тип из гаражей? Он ищет хорошего паркурщика. Зачем? Он не стал объяснять, но по радио, наверное, что-то важное. Ладно. Типа меня все ищут уже. Я уже легенда так. И видишь, из того дома красный если дым, дым. Если его за... Дерайсы, они туда примерно вломятся. Парни надо спасти. У меня сейчас Но так забот хватает. Но я подумаю. Так, ладно. Из какого дома? Ты что -то там курил? Я весь внимание. Мистер Крейн, вам кто-нибудь говорили имя Волков? Я Сфиндал. Нет. Вонки Далл, конечно, он владелец нефтяной компании Волкана, самый богатый человек в Хране. Все верно, мистер Далл, требуется ваша помощь. Я не думаю, что он до сих пор в городе так. Большинство его сотрудников заинтересованы, но двое главных инженеров все еще здесь. В Они работают над специальным проектом, это строго конфиденциально, и я не могу обсуждать детали, даже не буду пытаться измерить важность. Братья – гениальные инженеры, но характер у них, скажем так, своеобразный. Так. Мистер Дар, просите последовать, чтобы их работать возобновилась? Как вы понимаете, что надо сделать? Просто делать, что они скажут. Все, вам будут обращаться по мере необходимости и причины. Так не займет много времени. Будет... Они свяжутся с вами, когда потребуют ваше. Так, я подумаю. Я подумаю, я подумаю. Так навыки у нас наконец-то появился десятый так начните делать ловушки в машинах так это у нас что такое так оба трупа становится намного быстрее это нам нахрен научиться использовать трупы чтобы скрывать свое присутствие ну давайте вот это вот сделаем ты что-то хотел сказать так а нужно зайти Так, о, крайний человек, давший свет. Take Возьми. This. Извини, что не Sorry, расступаюсь благодаря благодарен всех, но мне, знаешь, не важный день. Могу yes. что-нибудь yes. помочь. But да, но Брейкин не, не разрешает говорить опасность. Тот okay. отдельное. Слушай, Брейкин говорит, ночью нужна защита помощь. Не слишком много ночных тварей вокруг. Верно, так. Я собрал новую схему с ультрафильтром, лампой на 10 километров, это нечто. Пр... Прожарит прыгунов за 50 метров. Это будет просто жесть. Есть только на опорах позорного моста. Погоди, ты о световом заслоне? Конечно, там самые большие лампы. Ведь затея не удалась, полный провал. Когда все накрылось, мозг пришлось... Если бы не, про... не пропало напряжение, все было бы пучком. А когда перезапустили подстанции, система снова заработала. Теперь ночью мозг мост... отлично видно. Итак, тебе нужно быть лампочкой? Да-да, но есть одно но. Некоторые перегорели, ясно? Они не светят. No so the only way to tell единственный способ определить, work, какая еще горит, идти туда, them, когда система под напряжение. They're Снова ночная вылазка добраться yeah, туда but не but так уж. Но если выкрутить годные лампы, то окажешься на мосту в кромешную теме есть проблем. Да, знаешь, что, пожалуй, брекин прав. Брось выбросить из головы, но до чего же обидно? Конечно берем. О, ты, ты для нас награду? Он для нас награду дал. А, найдите лаванду для благотворительности. Лаванду, значит, да? Какие его вещи. Халик, я причем твое объявление на стенде так. Ты паркурщик отлично. Этот идиот да, вот уселся в столовой на мои очки. Я, очки. Я, я без них слеп как рот. И как я С С теперь С буду помогать Альфе? В моей квартире остались запасные пары. Это я недалеко. Но я там туда не добраться. Может еще что-нибудь захватить? Боже, и ты правду пойдешь? Спасибо тебе. И это да. Я собираюсь разбить на крышу огород. Как ты хоть голоду не помрешь, но есть наша. В этом никто не смысл. Как-то на день рождения мне подарили книгу, я не читал. Правда, называется Огородный. Огород для чайников или вроде этого. Она не на но знаешь, возможно, придется хорошенько поискать. О, обязательно так еще один восклицательный знак. Ништячно. А где он? Стадион. Тюрьму, стадион, тьфу, блин. Come here. A... Так, у тебя что, есть силовый кабель? Вот это тобой вот все забираем. Special deal for you. Что здесь у нас есть? М -м -м, трошку стоит, так. Головолом? Давайте вот этот возьмем. На голову лом не хватит. Зловещий скипетр. Давайте гнилой клинок возьмем вот так купить. Пожалуй, на сегодня, я думаю, уже все хватит. Всем огромное спасибо просмо за просмотр. Увидимся в следующем ролике. И, и всем пока. Doo -doo -doo -doo. here we go